День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов. Это мой видеоотзыв на замечательный, не побоюсь этого слова, курс Александра Райтишенко ⁇ Трейдинг-печ за один час ⁇ Друзья, всех, кто продвигается в интернете, достаточно быстро приходит к однозначному выводу, что без профессионального представительства... Без грамотной подачи вашей информации в интернете достичь чего-то ну, невозможно. Особенно актуально это для тех, кто занимается инфобизнесом, кто продает свои продукты через интернет. Вот наиболее яркий пример, как не надо этого делать. Смотрите, вот люди пытаются продать свой инфопродукт вот с такой вот, м -м, мягко говоря, странички. Даже вот за эти 150 рублей, ну никакой нормальный человек с такого плана профессионально. В кавычках сделанной странице ничего покупать не будет данная страница просто опускает этот товар ниже плинтуса извините за такое вульгарное сравнение я понял это достаточно быстро что только профессиональные странички позволят добиться чего то я начал покупать курсы от людей которые ну молодцы то есть большое человеческое спасибо евгению попову у него покупал много курсов Дмитрия Науменко, но изучив курсы этих гуру, инфобизнес. Я пришел к однозначному выводу, что сделать какой-то профессиональный сайт, ресурс с нуля, а может только профессионал. Второй вывод, который я для себя сделал, что копаться в коде, что-то исправлять, лично для меня, конечно, как для человека с техническим образованием, не составляет особого труда, но на это я трачу колоссальное количество времени. И я пришел к выводу, что для того, чтобы сделать какую-то классную страничку, у меня только один выход, это исправлять имеющиеся шаблоны профессиональных страниц. Обращаться к фрилансерам ну, не хотелось, потому что трудно донести свою идею до другого человека. Сделать так, как вам хочется, очень тяжело. Поэтому я покупал шаблоны классные шаблоны и исправлял их под себя я всегда отслеживал что происходит вот на рынке профессиональных шаблонов старался не пропускать интересные для себя курсы и обнаружил курс Александра Рачин он меня очень заинтересовал сразу заинтересовал вот этой методикой которую раз о которой он рассказывал очень заинтересовали его бонусы, очень заинтересовали примеры шаблонов, которые он выложил на своем продажнике. Вот И цена этого курса в принципе абсолютно небольшая, если учесть, что предлагает автор в комплект. Я курс купил и естественно сразу же полез в раздел, где были представлены шаблоны друзья, вот сразу хочу сказать я просто приятно поражен, вот показываю только один шаблон, таких шаблонов поверьте много, ну минимум 5 вот такого качества и еще там порядка 10 с лишним профессиональных страничек, друзья, поверьте что вот если заказывать такого уровня страницу у фриланса это вот по самому минимуму это 3000, а вы получаете покупая данный курс их минимум 5, плюс еще как я уже сказал, десяток классных за полторы тысячи рублей вам отдают товара на 1020 двадцать не меньше но шаблоны которые александр в своем курсе вам бонусом дарит они лежат в разделе бонусы это не самое интересное Значит, друзья самое интересное ой извините самое интересное в курсе александра это пункт 4 я еще специально списывался, с Александром уточнял. Кстати, очень понравилось, что автор быстро пошел на контакт, ответил. Для меня это является большим плюсом для нормального инфобизнесмена. То есть, если человек отвечает на вопросы по своему товару, значит он в своем товаре уверен. Значит, Самое интересное в этом курсе это то, что покупая его, вы решаете проблему шаблонов для себя раз и навсегда. Друзья, это просто мега мега вещь то есть вы можете любую уж страничку уникализировать под себя уже готовый работающий лейтинг, то есть любой то есть вот все что вы встретите интересного в плане продажников в интернете, вы можете сделать своим, исправив эту страничку под себя, но это конечно мега предложение, Александр очень подробно рассказывает как это сделать, то есть есть видео урок и есть мануал, мануал сделан отлично, все очень понятно все очень доходчиво то есть люди с минимальными техническими знаниями следуя вот этой методикой методики которые александр представляет в своем мануале вы любую страничку сделаете своей исправить ее под себя в заключение хочу сказать что деньги которые я заплатил за этот курс это замечательная инвестиция в себя ну, в свой интернет бизнес положа руку на сердце советую Кому эта тема интересна, кто сам занимается созданием лейдингов, однозначно покупайте, пока товар продается. Реферальная ссылка на покупку данного товара находится в описании видео. Возникнут вопросы, звоните в скайп, пишите на почту, расскажу, помогу. Всем спасибо, до свидания.